Ну чё, народ, 10 тысяч долларов на балансе, будем развлекаться как можем. Погнали забирать бабки. Как обычно, перед началом ролика передам большой пламенный привет подписчикам с Твича. Огромное вам спасибо за поддержку, потому что сейчас она нужна, ибо стримы на Твиче для меня это что-то новое, и я очень рад новым зрителям. А если ты хочешь пообщаться со мной на прямой трансляции, то ссылочка на Твич будет в описании. Кстати, сейчас, именно в этот момент, у нас скорее всего уже либо стрим идет, либо он закончился, либо он только будет, поэтому залетай, и там мы с тобой увидимся. А я желаю вам приятного просмотра. Дорогие друзья, сразу без лишних слов залетаем на CoinFlip. Кстати, напомню, что это хелстор. На этот сайт у тебя есть колявных 2 бакса. Ведь при каждой новой регистрации Хелстор дает 2 доллара на новый аккаунт, плюс. Плюс это вин! 1300 долларов. Прекрасно, причем на лоушанте выиграли. Плюс у тебя еще есть промик в прикрепе на халяву, ведь человеку платят за ролики. Но все-таки опенкейсы как-то снимать надо, поэтому рекламные ролики на канале тоже нужны. И здесь от этого никуда не уйдешь. Тем временем с начала видоса мы уже сделали плюс и на балике 12 тысяч долларов. Конечно же, мое любимое колесо. Я без этого не могу. Как обычно, набираем скинов до 400 долларов. Я наберу на 6 тысяч баксов. Купить. И сейчас будем приумножать все это дело. Кстати, мне почему-то кажется, что Красного, не кажется, красного давно не было. И сейчас, в принципе, мы можем забрать. Если вот сейчас удачно залететь, но не получилось. В принципе, мы поставили косарь баксов. Если залетает красный, это 5 тысяч. Если нет, то, ну, в ближайшем будущем красное, да, найс. Nice, это слив, и слили мы не так много. Хорошо, что не успели поставить большую сумму. Короче, сейчас я прям хочу затопить на красное. И если поставить 1200 долларов, то это 10 тысяч баксов вин. Не знаю, получится ли. За одну ставочку, кстати, здесь можно ставить 400 долларов. Поэтому я за несколько раз вот так вот... Добиваю, добиваю ставки Поставили 2500, если сейчас залетает Мы забираем больше 10 тысяч баксов Я не знаю, какие скины там выпадут Скорее всего, Драгонлор, Вой и так далее, но Блин, надо, чтобы красное сначала выпало Бля, я думал, это будет красное Короче, у нас, у в принципе, еще есть шансы Но, бля, но я уже Опять же, желтого давно не было Желтая может с таким же успехом залететь Но если мы сейчас сольем Но, опять же, в предыдущем ролике дошли до 20 тысяч долларов Как будет сейчас, бля, я вообще понятия не имею Надеемся, что все-таки красная залетит, но там и выигрыш будет солидный. Выигрыш будет больше 10 тысяч баксов и все, что проиграли до, мы окупим. Хотелось бы увидеть красный цвет, пожалуйста. Бля, ну о чем я и говорил, залетает желтый. Блять. Это не есть хорошо. Это вообще не есть хорошо. И надо сейчас быстренько затариться, потому что красного не было прям очень давно. И скорее всего в эту ставку я залететь уже не успею. Да, вполне вероятностью. Да, но окей, попробуем сейчас по лайту, но как-то нужно окупить то, что мы ставили до этого. Как это сейчас сделать, я не знаю. Бля, нужно red срочно. Нужен red. Прям вообще срочно. Желтая столько синих, и нужен red. Один раз хотя бы. Бля, ну это все очень близко. Слушай, если мы сейчас программируем эту ставку, на балике останется 2 500. Нужно уже будет как-то выходить из этого болота. Но опять же, в предыдущем видосе 20 тысяч долларов было. То есть сейчас вполне возможно, что будет какой-то слив, потому что, ну, все равно есть, как это называется, закон вероятности. блять, много выигрышей подряд, точнее бесконечное количество выигрышей подряд не бывает здесь. Но я думаю, все-таки блин, может быть слив. Хотя 2 500 с 2 500 еще можно бустануть. То, что мы имели, бля, нас поимели, короче. Но надо сейчас просто закупаться и ставить, Ибо, ну красного не было вообще давно. сто. 400 баксов на балике останется. Давай, короче, по два скина в каждый раунд, чтобы хоть, ну, даже по три. Ну, реально не было красного давно. С 300 баксов бомбустится, бля, интересно. Опять же, в коинфлип можно залететь, но в большой коинфлип сейчас не залетишь особо денег-то нет, блядь. Ну, хоть как-то, хоть один вин. Бля, почему вообще не выпадает красный? Что это такое? Мы сейчас сделаем ставку еще раз, сольем, и потом залетит красный. Вот это будет эпик. Вот это, бля, реально будет эпик. Ну, не хотелось бы это видеть, конечно. Нужно, чтобы красный Залетело, 5 кабаксов, Можно выиграть, в плюсе мы не будем но хоть немного будет жизнь Немного поживем, это будет очень приятный сейф Пожалуйста, блять, один раз красное Давай, нужен ред, срочно Бля, срочно, ред Пиздец это, это, это провал. Это прям, это провал, ребят. Я первый раз залетаю в такие ставки здесь. Давай попробуем 143 бакса. На балике 246. Такие ролики нужны. Не бывает постоянных плюсов. Также, кстати, как и кто сидит на твичем выигрывали 3 стрима подряд. Вынесли 300 с лишним тысячи и потом, ну, хоть так. Потом сливы и тут, в принципе, то же самое. Так оно работает, наверное, везде. 500 долларов, блядь. Было 10к. Просто было 10к баксов. А мне интересно, красный да потом по итогу залетело или нет? Да, смотри, красного не было. Слушай, можно все-таки... Бля, я, я реально верю в то, что Red еще выпадет. Много сейчас ставить у нас денег нет. У нас на палике всего 500 долларов. Но, тем не менее, сделать вот что-то такое мы можем. То есть, несколько ставочек хотя бы по 70 долларов. Хотя бы по 70 долларов x5 win это будет уже приятно. Но хотелось бы, конечно, на 2 выиграть. Бля, сегодня просто красный... Просто вот ну не реально не выпадает красное. Почему? Ну, вот то падает прям один за одним. То не падает, как сейчас Красная тут имба реально Даже если ты ставишь 10 тысяч рублей Ну, 10 тысяч долларов рублей Все равно X5 ты получаешь либо 100 тысяч рублей Либо 100 тысяч баксов Понятно, что разница колоссальная Но, тем не менее Да даже поставить косарь, выиграть 5 Ну, это будет офигенно X5? Ну, конечно, чем выше сумма, тем интереснее 20 тысяч это... Ой, 10 тысяч это 50 тысяч, видно 20 тысяч это соточка, я перепутал Бля, ну вот сейчас оно залетело Но 366 долларов Опять же, окей Подсейвились хоть немного На балике 755 баксов Можно, в принципе, попробовать заапгрейдить Было много слива сейчас апгрейды заходить должны система работает плюс-минус везде одинаково система апгрейдов скорее всего точно ну, типа сливы потом сайт может дать плюс x2 давай даже сделаем я не знаю сколько 550 долларов шанс будет повыше во всяком случае а мы несколько скинов за раз выбрали я понял но вот сейчас поинтереснее 45 процентов а мы 600 выбрали да бля он залетел вот это приятно не, не окей, живем-живем, косарь баксов есть Осталось 9 тысяч где-то найти И как-то поднять, сейчас... Э... Бля, давай попробуем, давай попробуем Конечно, косарь баксов я сейчас ставить не буду, но тем не менее Залететь на долларов 200, даже вот столько Можно в целом, я не успел Если сейчас выпадает красное, я продаю и иду на апгрейдер, потому что, ну... Смысл, красное за красным, очень маленький шанс Окей, давай будем пробовать Опять же, красное за красным сейчас Может через цвет дропнуться, но ну, попробуем Выигрыш это 500 баксов Плюс жизнь, ну вот, ну, вот реально, просто под сейф. Дальше, ну, этот ролик можно вывести на апгрейдах но опять же, как? Я много слил, он сейчас, сейчас апгрейды могут выдавать даже под X2 Спокойно, ну, бля, очково Очень рискованная тема, походу, X5 колесо Но реально, бывают такие видосы, когда заходят прямо с начала ролика Заходишь, ставишь X5 и сразу идут вины, блядь Ну, пролетело, блядь, понятно Короче, будем, будем пробовать апгрейдами как-то добиваться Давай возьмем пару скинов за 200 долларов Я предлагаю взять просто на все 800 баксов купить И сделать на все X2 Если зайдут все апгрейды, это будет офигенно Если Ну, блядь, это уже хуево это уже ху ⁇ Прикинь, сейчас ни один обгореть не ждет. Это будет просто эпик мегафелл, блядь. Ну да, бля, И что делаем? Что делаем? Ну сейчас то должно залететь. И 44%, ну, бля, просто не залетает. Ну, блядь, просто не залетает. Это реально один из самых неудачных роликов по Hellstore. Но такие нужны, чтобы... Это, конечно, ролик рекламный, но, блядь, чтобы вы видели, что постоянных выигрышей не бывает. Что ни один сайт не будет работать себе в минус и надо как-то зарабатывать. Блядь, такой видос реально на канале нужен. Чтобы показать вам предыдущий... В следующем ролике мы сделали 20 тысяч долларов. В этом видосе мы слили 10 тысяч долларов за 10 минут. Хотя, ну, такой цели, конечно же, не было. Есть 74 бакса. Если что-то получится с этого, опять же, будет круто. Нет, ну, блядь, что уже поделаешь. 74 74.12 покупаем. Делаем сколько? Ну, давай 200 попробуем. И с этого, от этого уже будем плясать, но апгрейды... Бля, апгрейды просто никак не заходят. Короче, вот такой получился видос. Во всяком случае, я надеюсь, вам понравилось. Но ну, не бывает постоянных плюсов. Это реально так же, как сейчас у меня и на Твиче. У тебя может быть серия из побед, там, 3 депа, 4 депа, но постоянного быть не может, поэтому, дорогой мой друг, умейте себя контролировать на ставках, в казике, да везде, главное, это самоконтроль. Всем огромное спасибо, это был Человек, надеюсь, ролик вам понравился, всем еще раз спасибо за просмотр, увидимся в новых видосах, всем пока.